вы мастер татуажа и во время процедуры ваш картридж плюется пигментом из него прям повисает капля сегодня я расскажу вам почему это происходит и как справиться с этой проблемой вы теряете очень много пигмента стирая протирая постоянно а пигмент штука недешевая. если вы работаете нормальными картриджами с которыми у большинства мастеров проблем нету значит просто вы неправильно настраиваете вылет иглы когда вылет иглы недостаточно длинный из носика вытекает капля пигмента не успев внести в кожу игла возвращается забирает еще пигмент висящая капля задеваясь за волоски на бровях или за ресницы падает, и у вас получается грязь машинка не поливает но вносит пигмент в кожу каким образом это сделать вы ставите минимальный вылет на котором ваш аппарат подает пигмент на долю миллиметра увеличиваете такой же нажим когда вы еле-еле ощущаете вот эту вибрацию до тех пор пока капля не висит и пигмент подается хорошо это нужно сделать на латексе перед началом работы на клиентов доля миллиметра глазами это почти не видно просто найдите правильный вылет иглы и эта проблема у вас исчезнет